Всем привет! Победительница первого сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Александра Шульгина беременна первенцем. Девушка ждет ребенка от своего американского бывда. 12 лет назад именно Александру в финале самого нашумевшего сезона выбрал Максим Чверковский. Он предпочел ее. Я не соломка. После съемок пара встречалась и некоторое время провела в Штатах, но отношения не сложились. Сейчас Максим счастлива жена на своей коллеге, танцовщице и хореографе Пете Маргатройд. Александра мечту уехать в США не оставила и уже несколько лет живет там. Совсем недавно она сообщила, перебралась из Майами в менее любимый Лос-Анджелес. Причина – мужчина и новая страница в жизни – беременность. Лос-Анджелес подарил мне не только друга души, но и звездочку, сердце которой бьется внутри. Я рада наконец-то поделиться с вами нашим счастьем. Имени любимого она не раскрывает. Подобно Кэрри Брендшоу, зовет его Суперменом. Но мужчину своей мечты показала в милом видео.